Thank <laughs> you. Пошли мы за посылкой. Даринка не садится. Нет, но говорит. Мы пошли посылочку получать. Давид, ты куда? Нормальный помощник мамин. Так мы получили посылку. Нара на Вот отсюда режь. правильно сделала волосики. Давай, суй туда. Суй, ну, суй двумя ручками. Я не могу одной. Да. Давай я, давай я. Да, да, да. Мы ходили сейчас все вместе, вы знаете. Нет, там не надо, вот это не надо, вот это вообще не надо. Дайте ко мне сюда ножницы, сюда двигайте ко мне, сюда двигайте. Мам, дальше мы ну, сами да. Сейчас, подожди. дайте открою это-то. Дальше сами. Точка, я не хочу. Мама на. Так? Портфель. Ой, большой! Я, вот Я сама любею. Так, рви просто. Под... А, нет, не рвать. Вон, сверху просто вытаскиваем его. А, так. Я Я вот все там. Все там внутри. Так да? всё, мам, О, такой красивый. нежный. Еще Ой, такой мягкий он. Еще, смотри. Так да. и кивай. Это, это моя ручка? Нет, это не твоя ручка. Это Диме, а это Давиду. А это брелок это с ручкой. Это, это, это вам. Это Блокнотики. Это мне, мама. Эти две ручки вам. Какие? Ну покажите, хоть схватились. Вот Вот такие пушистики, ручки классненькие. Это Пенал же. такой же, да? Это мам столу мама, это мне шкул и мне. Тебе потом другой. Это, около... а, это... это Дима с Давидом на двадцать с февраля. Вот это... Это, это, это цветные ручки. Это мне. Это мне. Это мне а, записывать рецепты, да, да. Это, да. это... это цветные это... ручки, это... гелевые. Это... Это... Это... Мотоцикл что? Диме с ручкой. Это кому? А, мини, вот они. А это вам еще... же с куколкой вы заказывали. Вот потому. Вот, вот, вот, вот, вот, вот это просто на стол. На стол? А, вам? Да. да. Сейчас да. посмотрим, что у нас здесь есть. Это теперь маня. Это нет, чтобы это. Портфель посмотрели. Эй, это что? Это моя восемь. Это твоя розовая, да. С куколкой покажи. Моя, что все схватилось. Такая это ручка что? и такой белочек висит куколка. Вот осталось. Да, мама. а потом, а это давай покажем. Это, это мешочек для второй обуви. Смотри, какой он большой, какой он это шикарный. Это тому, мама. Под цвет сумки. Это, это динарий все в школу. Да, такой большой вообще. Да, у нас здесь таких больших не продают. У нас все маленькие продают. Это мне, мама. Сюда и сапоги можно ставить. И вообще все. А такой печень пешал. А мне? Ну-ка, померойка. Да. Ой, ой, даже... Ты отстегни-то. Отстегни. Куда ты напяливаешь что себя? Господи, там надо будет настраивать все. Портфель классный, конечно. Шикарный портфель. Поставь Генара у нас готовится в школу, да? Угу. Ну как? Ты сама выбрала эту сумку в а -а -а. портфель. Тебе еще... нравится? Ой, Твою? такой классный. Папа завтра приедет, как раз увидит. Офигеет он, да? Офигеет какой. -то. Да. А мешок-то какой классный. Мне очень понравился. Он и толстый. И... Это органайзер для карандашей, для всего там. Для ножниц. Сюда неси. Просто вытаскивай саму эту. Надо... Это карандаши вообще. Что? Ты вытащи этот домик сам. Да? Вытащи домик. А, да. А, да. а еще где такой блокнотик маленький должен Нет, еще один блокнотик вот должен быть. Синенький. Ты взяла, что ли, блокнот такой? Вот а, ну все, все. Розовый и синенький, правильно. Такие маленькие ножнички. Это игрушка. Это тусто. Да, это а игрушка. А это На... тосилка. Тут тосилка. Точилка, точилка Тут, там, да? Да, вот тосилка. Ну это для карандашей. Мам. А, а вот это мой парфейс. Вот это мой полупальфинка. Да, это твой парфюм, Мас. Я не знаю, что это. Даже я тоже не могу разобраться еще. Мам, ну, да, это Моё, а Стена. тут вашечки, тут вашечки. А, скорее всего, да, домик такой для вас. Я манечко. вот мы М -м -м. Ручки сюда свои пушистые поставлю. Это, это наш чинаваль. Да-да-да. А это, это блокнот у меня, а для Мам, рецептов мама, я выписала себе. Это, это, это наш это гелевые это ручки и обычные ручки. Писать. Офигенные. Это пенал для одинаки под, под сумку. Короче, мы вот так вот набором выписали. Это, ручки все. это мамульки. И вам рисовать. Это Давиду блокнот. Ой. Это Диме блокнот. Ой. Или какой... Мама, а, деми, да? это нам, это а, деми. Какой ты вот выбирал-то? А, да. на. на, вытащи ручка тебе с этим брелочком. О, О, это Диме. Это Диме. Нет, это не все. На, Диме, несите. Это Это мои. На, Диме, несите. И это не для школы, для школы мы другие выпишем. Это игрушка. Ай, да, Что? это, это просто играть. Давай, давай просто. На это несите, Диме. Ладно. Подарок, Дима, скажи это тебе. письма писать. Девочкам своим. Только у меня а не вопрос. Какой? Почему? А, нет, нет. Че? Там билет? Ну то же сам выбирала. Я говорю, какой тебе это, этот? Ты сказала этот. Ну то же самое бирал. Динара, давай вот это школьное положи туда. В Следующий месяц мы будем выписывать канцтовары. То есть тетради, ручки, карандаши. Давай. На в портфель все складывай. В Портфель. Динара. Это надо. А? Не помню. А что у тебя зачем? Стоит. Хорошие ручки. Это подарок от мамы. Не теряйте. Я не буду терять, мама. Я буду да, вот это твое, да? да, рисовать. Такой. Писать. писать а да. На уроке. Да, на уроке писать. Вот такой мягкий. Такой столу. Хороший. Да. Когда я вышлю, я пойду в столу, мама. Конечно. Утка. Утка мягкая. Ага. Утка мягкая. Да. Ты куда, типа, накрёшь себе мотоцикл? Нет. Да Не хоть куда, брелок это. Тут и а большой, большой, Зачем а просто настроить, и все, все нормально сюда. будет. Ничего, а конечно. Да. Она же еще за лето вырастет. Ты че?